Давай! Слава Богу, нам не надо спускаться до самого низа. Чую, там что-то неладно.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 на паре. Держи дверь. Владимир, это твоя тема. Что тебе нужно? Дай-ка заображу. Инструкция А-124, третья страница. Хм, ДС-22. Ах да, вот же Железная память. Я всегда говорил, что от армии должна быть какая-то польза. Нет, не зря я учился всей этой химии в армии. Заработало! Дай до оборудования. Так, а теперь займемся ракетами.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 Теперь повсюду растеклось. Что за мерзость? Это дверь заперта. Придется идти в обход. Вперед, но аккуратно. И прикрываем друг друга. Вот он. Надеюсь, он еще работает.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 володя видел бы ты это артём теперь держись это мерзость на полу наверняка ядовитая а тут еще и газ нас так надолго не хватит Адем, давай ко мне. Где же у него кнопка? А. Ага. Кто бы сомневался, товарищ полковник. Там все автоматизировано. Просто вводите команды. Легко сказать. Но что за бардак? Так, ладно. Запуск реактора. Один, два, три, четыре. Вроде ничего сложного. Построено для дураков. Вот сейчас и проверим. Товарищ полковник, мощность начетушки. Она а до наполнила. <связь> Чертяв свинячим.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 Это контактная зона. Это контактная зона. Достигнута контактная зона. Внимание! Извлечение сдержки. Есть половина мощности. Достигнута, Достигнута... Достигнута контактная зона. Сто процентов! Сейчас, ребята, минуту! Артем, тут плюс! Давай сюда!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 Человечество опять спасает. Сойдя с поезда, мы с Мельником выбрались на поверхность у концертного зала имени Королева. Теперь мы были совсем рядом с Останкинской телебашней. Именно тут и завязалась та битва, с которой я начал свой рассказ. Как добрылись, товарищ полковник? Что это за шум? Слышите? Какого счета? Круг, быстро! Всё Все, мы их рассеяли. Надо, Надо прорваться к базе. Это, Это наш шанс. За мной, Артём! Не останавливайся ни на секунду. секунду! Слева! Они, они слева! слева. 就好,沒確定就好 一、二、三、二 Давай, давай, давай, вперед! Артем, еще не все. Вернись на место. Вперед, вперед! Как мы едем, не очень. Есть мы Давай-ка, забирайся на крышу лифта. Попробуем отцепить противовес лифта. Давай, давай, упырь я жала, давай. Вода! Мне говорили, пойдешь в армию, будет весело. Держись покрепче, будет трясти. If yeah. you're yeah. Лестница. Давай наверх! Молодцом! Ульман, как, как слышите? Отбили От до падения демонов. Демон. Продолжаем Друзья, подъем. А -а -а -а -а -а -а! На связь! Мельник! Мельник! Стреляй! Артем! Артем! Мельник! Прием! Ой, ман, как, как слышите? вы слышите? Меня, Меня ранее. ранее. Ну. Будете на с Артёмом. Артёмом. Приём. Приём. Вас понял, полковник. Прием. Лазерное наведение нам тут не поможет, Артём. Облака слишком густые. Придется тебе забраться наверх. Чем выше, тем лучше. И установить систему наведения там. Давай, парень. Теперь всё в твоих руках. Артем, сигнал отличный. Продержись еще минуту, и мы их накроем. Строитель. нельзя позволить ему. Yeah, boy. Стреблю.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 Десять секунд до завершения процедуры захвата цели.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 но я точно не буду последним. Теперь мы действуем вместе. И будущее, наше будущее, рассылается перед нами, как бесконечный тоннель метро. И, может быть, однажды мы заслужим свет в конце этого тоннеля. Всем спасибо за просмотр этого видео. Мы заканчиваем прохождение метро 2333 редокс спасибо тем кто смотрел мое прохождение ставьте лайки и подписывайтесь на канал я сейчас буду снимать метро слайд и всем удачи